Всем добрый день, сегодня хотелось бы вам рассказать о нашей, о нашей дубовой коллекции, которую хотим порекомендовать вам. В нее входит Арина шкаф из дуба, комод и тумбочка прикроватная с кроватями. Мы их выкрашиваем в трех цветах, беленый, серый гранит, натуральный, также продаем без покраски, можете купить масло и какой вот цвет больше приличает выкрасить ее сами также не забывайте то что у нас представлено не только из дуба мебель также и из ясеня по индивидуальным заказам возможно изготовление как кровати так и мебели тоже все всем всего доброго до свидания